Уважаемые жители и гости города Нижневартовска, с 28 декабря по 8 января 2019 года на территории города Нижневартовска введен особый противопожарный режим. Данная мера позволит нам провести дополнительные противопожарные мероприятия, направлены на обеспечение пожарной безопасности. Для того, чтобы праздники не обернулись в трагедии, необходимо соблюдать основные элементарные требования пожарной безопасности. Необходимо воздержаться от использования электрооборудования с видимыми механическими повреждениями изоляционного слоя. Не допускать оставлять без присмотра электронагревательные приборы и отопительные печи. При использовании пиротехнических изделий необходимо помнить следующее – Приобретать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных магазинах, воздержаться от запуска пиротехнических изделий с балконов, лоджий, с фасадов жилых домов и зданий. Ни в коем случае не направлять пиротехнические изделия на людей, здания, транспортные средства. Обязательно соблюдать расстояние безопасности, указанное на товарно-сопроводительной документации на пиротехнические изделия. При украшении новогодней ели используйте только исправные электрогирлянды. При приобретении требуйте у продавца товарно-сопроводительную документацию и сертификат о соответствии на данную продукцию. В новогодние праздники, в новогоднюю ночь не допускайте случаев оставления детей без присмотра. При возникновении пожара незамедлительно сообщайте в пожарную охрану по телефону 101 или 112.